Здравствуйте! С вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре профессиональный набор инструмента от компании HANS TK177. Набор состоит из 177 предметов, предназначен он для профессиональных работ, в основном это СТО, предприятия, автосервисы, но также можно его использовать для э, использования при ремонте и для обслуживания собственного автомобиля. По HANS очень много положительных отзывов в интернете, на автофорумах в основном можете почитать. Инструмент крепкий, выдерживает большие нагрузки. И на HANS распространяется пожизненная гарантия. Набор данных, который у нас в видеообзоре, видео поставляется в картоновой упаковке. Вот такой ящик картоновый. Если видите, логотип HANS. Тул. Что здесь еще такого важно указано? Lifetime. Пожизненная гарантия. И World Class. То есть, сильно известный, наверное, инструмент. Сзади на упаковке есть весь модельный ряд набор инструмента HANS, то есть вы можете еще дополнительно подобрать. Начнем с комплектации набора. Вот хотелось бы отметить хорошую, такая вот прокладка, которая ложится между крышками, когда вы закрываете набор. В наборах HANS она высокого качества, она толстая, на ней также есть комплектация набора указана, в общем, такая Лужить будет долго, то есть не тонкая, не какой-то там поролом. Здесь очень хорошо все сделано. В наборе 3 рабочих квадрата. 1,2, 3,8 и 1,4. Трещотки в наборе на 45 зубьев. Имеют реверс, быстрый сброс. Трещотки разборные, то есть скоба вытягивается и вытягивается внутренность трещотки. Можно смазать или заменить какие-то там части, которые, допустим, поломались. Но о трещотках ХАНС очень хорошие отзывы, потому что они выдерживают большие нагрузки, но, конечно же, я не советовал бы вам срывать гайки, для этого есть вороток. Так, трещотка под квадрат 1 и 1.2, длина ее 270 мм. Рукоятка полностью из пластика, надпись ХАНС на рукоятке, надпись ХАНС на металле есть, и номер согласно каталога. Рукоятки из пластика, это тоже плюс, потому что они не резиновые, резина намного быстрее выходит из строя, если вы постоянно работаете руками, которые масляные, СТО, пластик более живучий. Также наборы ХАНС, э, не все наборы, некоторые идут с такими вот монетками, трещотки идут, это монетка для для того, чтобы, допустим, в тесном пространстве, им могли вот так рукой, Докрутить, докрутить гайку вручную, чтобы не поворачивать вот так рычаг постоянно. То есть, вы докрутили гайку вручную монеткой и потом уже довернули до конца. Значит, очень удобная вещь. Далее, трещотка под квадрат 3,8. Также на 45 зубьев с быстрым сбросом. Пластиковая рукоятка. Длина трещотки 3,8 200 мм. Также имеет номера согласно каталога. И надпись на металле ХАНС и надпись на рукоятке. Также такая монетка под трещотку три восьмых идет в комплекте. И трещотка под квадрат 1,4. На 45 зубьев с реверсом. Пластиковая рукоятка. Ну и надпись ХАНС. Надпись HANS здесь на всех единицах инструмента есть. Так, далее набор ключей Г-образных. Вот такой небольшой, да вот сколько их у нас? 8 штук. Нет, 7, 7 штук ключей. Г-образных идет. Так, удлинители. Удлинители под квадрат 1,4. Два удлинителя 150 и 50 мм. Далее удлинители под квадрат 1,2. 250 и 125 мм. Материал вот Тивина сталь, с который изготовлен инструмент. Это хром но очень хорошо отполированы инструменты. Но видно сразу, что качественный профессиональный инструмент. Далее, под квадрат 3 восьмых удлинитель 125 мм. Под 3 восьмых в комплекте один удлинитель идет. Голову, головки для откручивания свечей свечные головки здесь три головки 16 мм 18 и 21 мм они имеют внутри резиновые ставки для того чтобы свеча не упадала при откручивании так, карданы три кардана одна четвертая, три восьмая и одна вторая карданы проклепаны очень качественно все сделано Здесь не винты стоят, но заклепки здесь очень стоят высокого качества. Так, рукоятка отвер... отверточная. Она применяется с битами и применяется с головками под квадрат 1,4. Есть биты в таких боксах. Здесь очень много всяких типов под которые можно их применять, и торк здесь, и райп есть, биты, то есть два бокса вот внизу, эти два бокса применяются с переходником. Вот он в комплекте идет выбираете нужную биту и вставляете переходник. Также есть, кстати, вот с головками еще под квадрат 1.4, вот она используется, и есть квадрат дополнительный в рукоятке. Его можно использовать или вставлять удлинитель, или использовать как реверсивную отвертку делать. Так, есть еще два переходника под биты. Квадрат 3 восьмых и 1 вторая. Биты здесь у нас тоже в боксах идут. Торкс биты, торкс с отверстием избиты. И данные переходники используются или с воротком, или используются с трещоткой. Также они идут в боксах. Так, далее рассказал: Головки. Головки шестигранные в комплекте идут. Головок коротких 40 штук. Как вы видите, возле каждой трещотки есть головки под размер трещотки. Вот одна четвертая трещотка головки, три восьмых и одна вторая. Общее количество головок в комплекте 40 штук. Самая маленькая головка 4 мм. Головки также имеют надпись ХАНС. Размер указан и номер по каталогу. То есть любой инструмент, который вы там утеряете или у вас украдут, вы можете подобрать по каталогу HANS точно такую же, такую же единицу инструмента, которая в наборе. И самая большая головка на 32 мм, она весит 247 грамм. То есть голов головки очень увесистые. Как видите, половина отплерована, часть вторая матовая идет. Далее, головки Torx торкс здесь головок 13 штук Е4 самая маленькая внутренний торкс и Е24 головка самая большая далее верхняя крышка в верхней крышке Т-образный вороток вороток длина 300 мм вот этим воротком вы можете срывать гайки у кого нет Г-образного допустим отдельно от набора или шарнирного здесь вот Т-образный вороток которым Совать нужно гайки. Далее, головки длинные. Длинная головка 18 штук. Самая маленькая 4 мм. Самая большая 22 мм. Так, Т-образный вороток под квадрат 1.4. Также есть в наборе. Так, и в крышке верхней большой набор бит под квадрат 1.4. Эти биты также самые, которые вот у нас находятся в нижней крышке, которые идут через переходник. Здесь они прессованы в головку. То есть выбираете нужную биту и вставляете просто вот в отверточную рукоятку. В верхней части бит побольше. Здесь есть и шестигранные, и шлицевые и крестовые биты. Так, по комплектации все. Теперь по кейсу. Кейс у нас из пластика темно-зеленого цвета, скрепленном пластиковыми зависами. Но, как показано на фото, которого на упаковке, они могут отсоединяться. То есть биты улаживают, вернее, биты, Крышки улаживаются в ложменты, то есть специальные тележки, которые э, ставят на стол. То есть каждая крышка может вставляться в отдельное отделение. Э, надпись Hans есть и внутри самого кейса. Вот вы видите логотип Hans. Здесь указан тк 177 И каждый инструмент в наборе пронумерован согласно своей ячейке, которой он лежит. Так, теперь, что еще хотелось бы отметить. Мы проверяем еще в каждом видеообзоре, по крайней мере, стараемся проверять, как инструмент хорошо лежит, вернее, защелкивается в верхней крышке. Потому что это очень важно, как бы, очень неприятно, когда вы поработали инструментом, Закрывайте верхнюю крышку, и из нее все выпадает. Здесь вот, весь инструмент очень хорошо, и очень плотно сидит в своих отделениях. Поэтому исключает выпадание. Теперь по самому кейсу еще. По габаритам кейса. Кейс ширина 45 см, длина 36 см, высота кейса 9 см. Вес самого набора полностью в сборе 9 кг составляет. Логотип Hans посредине крышки, верхняя крышка. Вот, если будете закрывать, то вверх это вот, где у нас логотип. Логотип Hans Tools. И запирание осуществляется на пластиковые замки. Но это набор профессиональный, поэтому и замки здесь высокого качества. Идут. То есть независимо пластик или металлический, здесь они прослужат долго. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Кому видеообзор помог с выбором инструмента, ставьте лайк. У кого есть опыт использования данного набора, оставьте, пожалуйста, комментарий. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. До свидания.